Привет! Меня зовут Артем Кузнецов. Это кошелек Яндекс Деньги. Это мой кошелек. На нем сейчас более чем 90 тысяч рублей. Как я их заработал? Сейчас я тебе расскажу. А сначала давай посмотрим операции за сегодняшний день. Посмотрим, сколько я сегодня заработал. У нас сегодня 1 марта, начало весны. И за сегодня было несколько пополнений. Вот, например, мне пришло 160 рублей. Согласись, немного. Окей, смотрим дальше. Также за сегодня еще прилетело 3000 рублей, 890 рублей, 3600 рублей, плюс 900 рублей, плюс 1400 рублей, плюс 900 рублей, плюс 113 рублей, плюс 500 рублей. Могу показать больше операций. За вчера тоже был неплохой заработок. Если ты также хочешь научиться зарабатывать в интернете без вложения собственных денег, смотри это видео до самого конца. А вот тот самый сайт, на котором я зарабатываю деньги. За сегодня было заработано 3000 рублей. В обработке у меня висит 141 тысяча рублей. Готовы к снятию 1000, потому что я на днях выводил отсюда кругленькую сумму. Но скоро деньги из обработки перейдут на вывод. Я их тоже смогу снять. Могу показать подробнее. Вот статистика за последние 30 дней. Давай посмотрим, сколько у меня получается зарабатывать. Были дни, когда получается зарабатывать больше 10 тысяч рублей. Вот, например, мой рекорд. Больше 11 тысяч рублей за один день. Ну, давай, например, за вчера. За вчера был заработок 8905 рублей. И это абсолютно без копейки вложений. То есть я ничего никому не заплатил. И заработал эти деньги. Все честно, легально, прозрачно. Ответь сам себе на вопрос. Хотел бы ты также зарабатывать деньги в интернете, без вложений? Я не буду тебя никак уговаривать и что-то тебе продавать. Я просто показываю свой опыт. Это уже твое будет решение. Хочешь ты так зарабатывать или нет, решать тебе. А самое главное, то что я готов поделиться с тобой этим опытом. Потому что, чтобы реально научиться зарабатывать в интернете, у меня ушел не один год. И только после проб и ошибок я все-таки сумел освоить этот навык в заработке в интернете. Чуть ниже ты сможешь увидеть отзывы людей, которые уже прошли мое обучение и начали также зарабатывать в интернете. Кстати, если ты не в курсе, то для этого способа заработка абсолютно не нужно каких-то супер-мега знаний. Нужно лишь просто повторить те пошаговые действия, о которых я тебе расскажу. Как ты уже понял, вложений тоже никаких не требуется. И, кстати, можно зарабатывать с телефона. Сразу тебе говорю, то, что не нужно никому звонить. Что-то предлагать, кого-то уговаривать, снимать свое лицо или вообще с кем-то разговаривать не нужно. Мы просто сидим дома и зарабатываем хорошие деньги. Все. Очень элементарный способ заработка. Но главное, он рабочий. Ах да, в нашей команде работают люди разных возрастов. От школьников до пенсионеров. И если ты думаешь, что ты какой-то не такой, ты не сможешь, у тебя не получится, то подумай, даже школьники и старики зарабатывают в интернете. Чем ты хуже? Можно просто сидеть дома за компьютером или вообще путешествовать, работать с телефона и зарабатывать хорошие деньги. Работа, еще раз говорю, не пыльная. Нужно просто научиться выполнять правильные действия, о которых я тебе рассказываю. Окей, сколько времени на это требуется? Лично я уделяю полтора часа каждый день. У новичков это обычно занимает чуть больше времени, около двух часов. Но согласись, это все равно не 8 часов, как обычно люди работают на заводах. Я не говорю то, что работа на заводе – это плохо. Нет, конечно же, любая профессия – достойная профессия. Я лишь говорю о том, то, что можно зарабатывать куда больше, уделяя этому меньше времени. А главное, чтобы работа была в кайф. Ответь сам себе на вопрос. Там, где ты сейчас работаешь, тебе нравится? А если ты работаешь в интернете, ты можешь работать хоть в пижаме, хоть за кружкой чая можешь просидеть весь день. И никто тебе слова поперек не скажет. Никто над тобой не наблюдает, ни перед кем не надо отчитываться. Ты сам себе хозяин. Как я уже сказал, я тебе ничего не буду продавать. Не буду говорить то, что у нас супер, мега, фишки, покупай и ты станешь миллиардером. Нет, конечно, здесь нужно выполнять условия, делать правильные действия, которые я говорю, и за это мы зарабатываем деньги. На самом деле здесь золотых гор нету, я сам не мультимиллиардер, люди, которых я обучил, они тоже не супер богатые люди, но зарабатывать по 5000 в день это вполне реально. Вот я показываю свою статистику, где-то реально заработок 5000 рублей в день. Где-то полторы тысячи, где-то есть выстрелы и больше 10 тысяч рублей в день. И такие деньги я могу вас научить зарабатывать. А если вы хотите сразу миллиарды, миллионы, триллионы, то вам кому-нибудь другому. Я, к сожалению, таких денег зарабатывать не умею. Итак, если ты все-таки хочешь попасть ко мне в команду, то все ссылки я оставил внизу. Нажимая на кнопку «Заказать». Оплачивай, и мы с тобой будем работать. Я тебе наглядно покажу, как лично я сам зарабатываю и как заработать тебе, выполняя лишь простые действия каждый день. А я желаю тебе больших заработков и скоро увидимся.